Так, друзья, ну что, всем привет! Сегодня будет новое видео по такси. Сегодня уже будем снимать пассажиров и будем смотреть, искать, может быть, неадекватных пассажиров. И дальше все увидите сами. списалась, messaging... да? Да, без mhm, Спасибо большое, Do до свидания. свидания. Так, друзья выполнил я первый заказ получается ехал я с 60 лет октября на сергея тюленина заняла это 40 минут до да, 1728 по 1758 вот. и итоговая цена составила за 40 минут поездки 260 рублей а сейчас скажу сколько комиссия мне и заказ кинула вот безпалла 158 на герой сталинграда за 285 рублей будет видно нет ладно Ладно, я поехал, там разберемся, сейчас увидим, кто там. Добрый. Добрый. Может, назад подвинуть. Здрасте. Здравствуйте. Дальше. Давай. вечером можно. это у вас съемка из-за клиентов летов? Или? да, а? именно да, из-за Конечно. Я, да. я, я даже не увидел что, много он ну, попадаются, особенно вечером ага. как этот ухи, Мурат? Ухи, как ухи этот нет? Мурат? Нет. неадекватные да. меня конкретно видно прям на меня а я не видел, быть. я всю дорогу не видел вообще что-то не выглядело не могу у него такой нормальный пацан на камере нужно кревет передать как этот что он говорил нормально он что бабки делает да раскрутили пацаны. именно сильно очень Хайпи, дрался, да, вроде? Или... Не, еще не нравился, он просто на, на, на конференции был. Потому что, я думаю, сейчас Никита с Артемом еще протянутся. Спасибо большое. Спасибо. Хороший ну, спасибо. Хороший клиент. Спасибо. Чтобы камера не понадобилась. До свидания. Итак, друзья, завершил я этот заказ. В общем, парни прикольные, нормальные, адекватные, вполне себе. Попадаются такие, которые едут со мной и даже не обращают внимания на камеру. Потом такой, о, прикинь, меня и видно тут еще и хорошо. Красивый парень, говорит. Молодец. Короче, по заказу получилось 290 рублей. Ехал я, сейчас скажу, сколько. 18.25, 18.59. Ну, снова, сколько получается. 35 минут мы ехали ну блин ладно, этот заказ мы хотя бы быстрее сделали но тем не менее так, ищем, что там дальше у нас так, друзья, кстати давайте я вам покажу, как я снимаю что видят пассажиры чтобы вы понимали, как это происходит и как это выглядит вот я вот так вот поставил свой телефон, чтобы было видно, вот если я сижу на своем месте меня как раз видно и рядом будет видно пассажира вот такие вот дела. Вот, я когда еду, я еще немного затемняю, чтобы сильно в глаза не бросалось. Вот. Ну, на камере непонятно, но в жизни оно довольно темное и в глаза не бросается. Кроме красной кнопочки. Так, вышел снять подсъемы для видео. Тут мне кинула следующий заказ. Героев Сталинграда на Малофонтанную 5 Пять... китайцев. 5,5 с половиной километров, 175 рублей. Маловато, но что делать, едем. А водичку можно сюда? Да, можете поставить. Ой, а я тут не раз Давайте я подвину. Давай. Большой мальчик сделал. <с> Наверное, очень большой. Я так. Ну, Или довольно. с длинными ногами. Он крупный. А? Крупный парень был. Крупный? Сейчас, 10 секундочки. Все, спасибо. Убедитесь, что ремни безопасности пристегнуты. Наденьте маски. Приятной поездки. Все, довелся я этот заказ, высадил эту тетушку. И в целом все, в принципе, ничего. Ехал я ехал. Думаю, да, нормально, тетушка, не буду снимать. Выключил камеру, думаю, нормально, доедем. Ну, ничего такого и не произошло, просто интересный момент такой был. Она едет, всю дорогу по телефону общается, видимо, с коллегой своей созванивается. Судя по всему, у них на работе нужно всем прививаться, их заставляют и все такое. И один человек из всего коллектива не хочет этого делать. Ее это раздражает, и она хочет что-то с этим сделать. Она разговаривает, видимо, коллега это юрист какой-то или какой-то другой бухгалтер, и просит в этом помощи посодействовать, привлечь этого человека к ответственности или отстранить. В общем, вторая начала ей советовать какие-то пункты, там что-то сделать. Ну, вот, которая со мной ехала, говорит такая, все, остановись, завтра мне расскажешь, отстраним его от работы в связи со статьей такой-то, вот, и все проблемы решатся, как бы. Ну, она положила трубку и едем дальше. Я ее спрашиваю, а что сейчас, типа, можно отстранять от работы, из-за того, что не привился, она говорит, это не у нас, это в Севастополе. Я такой еду и про себя думаю, ну, блин, Севастополь, не, не Россия, не Крым. Ну, логика непонятна, конечно. Вопрос... Остался открытым, она мне так и не ответила. Ну, думаю, ладно. Напишите, может быть, вы в комментариях, кто разбирается, может, в этой теме. Закон ли сейчас на каких-то основаниях отстранять от работы из-за того, что человек не привился. Так, друзья, прошло уже более часа с момента выполнения последнего заказа. Я вот сижу, убираю, и ничего абсолютно нету. Будний день, вечер, 5 заказов по городу. В общем, такие дела за время три с половиной часа я выехал в 5 часов сейчас уже пол девятого я выполнил три заказа три заказа за три с половиной часа это я не знаю как описать ну короче говоря это круто выполнил я три заказа на сумму сейчас скажу 500 600 750 рублей я заработал за три с половиной часа из них минус комиссия и минус бензин вот такой вот заработок и получается Ну а я в общем поехал домой Буду отдыхать и монтировать это видео Ну а вы в свою очередь подписывайтесь на канал Ставьте лайки И пишите обязательно комментарии Что бы вы хотели еще видеть в моих роликах Короче начал я тут с вами прощаться Заканчивать видео, все дела И мне наконец-то робот кинул Заказ в сторону дома С Турецкой 32 на заводской переулок 165 рублей Так, давай В общем я поехал а вам всем пока!